Всем привет ребят, микрофона снова Максим и сегодня расскажу о настоящем китайском Counter-Strike, из которого вал взяли огромное количество идей для текущего CSGO, но перед началом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 Эксперт. Ссылка в описании. То, что вы сейчас видите, это официальный Counter-Strike, релизнутый еще в 2013 году под тщательным контролем Valve. И черт возьми, это самый разнообразный и веселый кс, который когда-либо выпускался. Помните ту серию Рика и Морти, когда по телевизору показывали странные инопланетные шоу, в которых принципы и логика, на которых эти шоу построены, вроде как те же самые, что и в нашем мире, но вот содержание кардинально отличается. Помимо стандартных режимов вроде плента бомбы, дезмачи и гонок вооружений, тут есть целый набор отдельных полноценных игр. Рокет лига, где нужно стрелять с летающий мяч на воздушной подушке. Стратегия в реальном времени, где один игрок занимает роль злого гения, создает, прокачивает и контролирует разные виды зомби, параллельно активируя всевозможные способности, а другие игроки отбиваются от этих волн от первого лица, игровые зоны со всякими мини играми вроде лабиринтов, скалолазания, баталей и прыжков на скакалке, зомби батл рояль с полноценной системой инвентаря, сужением зоны и работающими машинами, какой-то абсолютно поехавший режим с захватом флага, где каждый игрок управляет своим великим. Великаном, стреляя по кнопкам необходимого действия и подбирая какие-то кубы с активными способностями, вроде ускорения или взятия полноценного контроля над своим великаном. Режим, где стреляют друг в друга, кто-то становится больше, а кто-то меньше, а потом превращаетесь в свинью с монеткой и начинаете пить hey друг друга мешками. И это все работает на базе первого сорса. Это не какой-то рандомный комьюнити мод, это официально выпущенный продукт. Многие фичи, которые изначально отсутствовали в CSGO, Valve позаимствовали именно отсюда, самым наглядным примером является кастомизация персонажей, абсолютно такая же логика, сначала выбирается основная моделька, а потом на нее навешаются всякие обвесы, по типу перчаток, шляп, аксессуаров на спину и эффектов для бега, однако главная загвоздка заключается в том, что эта игра выпускалась эксклюзивно для азиатского рынка и поиграть в нее нормально можно было только пройдя через геморройную регистрацию и крайне неудобный клиент без локализации официальные сервера уже два года как закрытые, однако группа энтузиастов решили заняться этой проблемой и собрали свой лаунчер с мастер сервером, то есть в теории вы можете захостить свой сервак самостоятельно, однако если вам лень этим заниматься, можете попробовать поиграть на уже работающем русском сервере. Просто скачивайте клиент по ссылке в описании и запускайте установщик. Если что, коннект к серверу происходит через эмуляцию локальной сети, так что не пугайтесь установленного Радмин VPN. а по любым другим вопросам вам помогут на их дискорд сервере. Главная фишка в том, что на этой кастомной сборке работает все абсолютно так же, как и в оригинальной игре, за исключением доната, ведь все абсолютно бесплатно. Просто играйте на различных режимах, накапливать валюту, покупайте за нее кейсы и выбивайте всякие ништячки. Дофаминовая зависимость обеспечена. Интересно то, что помимо всего абсурда, разработчикам CSGO есть что еще можно украсть из этой игры. К примеру, огромный выбор оружия по типу гранатометов, тяжелых винтовок, снайперов, пистолетов, предметов для ближнего боя и многое, многое другое. То есть, в теории, если Valve нечет тупо ресайклеть идеи из этой игры, они будут обеспечены потенциально контентом для CSGO еще на годы вперед. Не забывайте, что поддержать мой канал можно подписавшись, поставив лайк и написав парочку комментариев, также обязательно глянув предыдущее видео, там я рассказываю о крупном сливе какой-то FPS игры на Source 2. Отдельное спасибо Хайори, Сирасуму, Янеки, Локису, Поларби, Кассиару, Строубери, Феникс Сорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайв Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хексету, Кате Марковкиной и... Бомж Ченелу. Увидимся.